Всем привет! На связи ФСРК и Дел, собственно говоря, да. Сегодня Синя. мы займемся покупочкой с арены с Арена Варс ZR 370. Тачечек. Вот посмотрим, как их можно 370 протюнинговать. хочешь купить? Да, будем их тюнинговать Давай. и в общем посмотрим, Давай. что из этого Пупимся. получится. Я приобрел тачку, приехал за Делом и мы поехали на арену, причем за рулем был Дел и вот что из этого вышло. Ну-ка, пробуй, пробуй, грузовик, грузовик, грузовик, грузовик, грузовик. Баааа! Все-таки она его положила. И что он теперь делать будет? Он вышел и побежал. И побежал. Жесть. Ладно, в общем, я тебе эту... Тачку богов оставляю иди тюнингу ее. Но я надеюсь, мне скоро придет моя точилка. Пойду проверю ее на своем складе. Что ж, мы заехали в гаражик, и сейчас мы посмотрим, что сюда можно навешать. Нажимаем Ешечку, и наш апокалипсис приехал к нашему механичку Итак, давайте начнем с тормозов за максим их сразу рывочек долбанем максимальный но рывок лучше на стопроцентный ставить вот что я понял далее бамперочки передний к примеру че усиленный бампер а, че вот эта хрень это усиленный бампер ну, пусть будет, пусть будет. Задний, конечно, поинтереснее стал выглядеть, но передний что-то не то. Кузов, значит, шипы. Нет или дать. В общем, вот такие шипочки, давайте их пильнем. Так, лезвие. Ух- ⁇ Ух- ⁇ Ну это вообще жестокая штука будет, а? Причем еще и сзади это лезвие вращается. Так, бронеплиты. Легкая броня, усиленная и тяжелая. Ну тут, я думаю, по-любому будет у нас тяжеленькая. Блин, это капец какой-то. Просто какой-то капец. 300 тысяч. И каркас безопасности. Он внутри, походу. Алло, ты где? Ты где? Где ты? Покажись. Слушайте, и внутри ничего не меняется. Что самое интересное. Да. Ну, пусть будет ржавый каркас. Так, все, С этим всё. Движочек у нас на очереди. Мы можем сразу суд 4 воткнуть. Глушак стандартный бак чего чего а, а где боковые вы серьезно их их не видно ах вот они где я себе и тут можно по три штучки воткнуть либо по два по одному с каждой стороны и по по три давайте по три поставим отлично я забрал и крылышки крылышки у нас чё они просто цвет ржавые или лоскуты или дополнительный цвет эм, вот интересно что поставить то доп цвет или лоскутку как быть доп цвет попробуем покрасить вот это в этаж что-нибудь интересное может быть и удастся у нас так значит капот у нас стандартный какой-то вот он такой есть ржавый можно вообще его снять и тут бронеплиты МК 1 МК 2 особого отличия и нету и нестыковка то есть тут как бы все разбито и вот как-то так вот заделано. Хм. Выглядит, конечно, интересно, но что-то я даже не хочу тут ничего менять. Оставлю кося стандартный. И мы его изменим. Так, а что у нас тут рывок, подождите, остался? А, вон о Так, ну ладно. Ладно. Значит, идем к лаксону фары. Фары нам точно нужны, а вот лаксон нет. Эм, братаны, покажите, где фары-то. Их вообще не видать. О чем речь-то идет? Так, ладно. Давайте, я не знаю, как... Р розовый понь. Может быть, угарнуть? Ну, блин. Черные, белые, ксионки... Блин. Давайте розовый пони для Угара поставим. Так, неоновые наборы. Везде. По всему периметру. Так, розовый пони. Для Угара, опять же. Так. Далее мы сейчас попробуем тоже... Розовый что-нибудь такое запилить. Туша, дикарь. Что-то ничего интересного нам не предлагает, к сожалению. Хлам, проект, туша и дикарь. М -м да. М да. Что-то не устраивает меня эта раскраска. Название... <ği> ласточка Реально Такая ласточка Это капец Номера, Ну пусть будет yeah, Эти Далее украска Основной цвет Хром Японский городовой Это, Это что за нафиг Классика Банда матовый миг Металлик, металлик. Дайте мне какой-нибудь розовый есть. Дайте розовый, розовый хочу. Какой-нибудь розовый. Че где, где мой любимый цвет розовый? Любимый, конечно. А, Ярко-розовый есть. И вот... Чего? Лососевое. Пускай будет ярко. И перламутр... Эм, даже не знаю, чем, чем тут долбануть. Стандартный, в принципе, неплохой. Смысл какой-то оранжевый пускать. я вообще не вижу. Так, давайте дополнительный цвет возьмем... Металл Насыщенное золото Что это ш... Что за хрень будет Нет Надо металлик какой то Долбануть Или Матовый Блин тоже как то не этот Не то будет Не знаю даже Не знаю чем ее побрить то Оливковый, зеленый. И тут почему-то задние у нас пороги красятся. Очень-очень странно. Хм. Вообще почти ничего не видно тут. Я даже не знаю, что тут пульнуть, чем. Металлик. Опять розовый долбануть. Где-то рядом тут винокрасный, ярко-розовый, розовый фистер, лососево розовый Блин. Я реально не знаю, какой второй цвет пустить. Тут он не особо вообще видим-то. Вот что самое интересное. Черный. Пусть будет черный. Явно не белый. И так. Идем дальше. Эмблема не надо. Продать спойлер. Значит, и... Это капец какой-то. Вы серьезно? Ржавая атака на асфальт. Да. Спойлерочки тут, конечно же... Жесть какие. Давайте розовый этот поставим. Немножко. Трансмиссию за максимум, турбонаддув тоже за максим и прыжки вертикальные на 100%, вертикальный прыжок, да, я дурачок, но я купил эту штуку, так, колеса, значит, у нас фукару стоят, мы можем поставить ему... Маслкар, эксклюзивные стандартные, эксклюзивные, стандартные нет. Давайте посмотрим спортивку стандарт. Эм. Даже не знаю, какие будет получше смотреться. А, если честно, вообще пофигу. Во! Я нашел свою золотую нишу. Теперь мы можем их покрасить. Э -э, думаю, тут надо какой-нибудь розовенький поставить. Дайте мне. Вот он. Ярко-розовый. И дизайны шины заказные. Э -э, улучшение пулистойки и дымок у нас будет где ты. Розовый дым. Конечно же, пафосный розовый дым. Из оружия. Ух ты ж, что мы можем? Легкий ковш, усиленный, боков большой и мегапила. Чье? Чье Чь... мега пила. Эм, смотрите, чем мне нравится этот легкий ковш Тем, что он может спокойно поднимать другие тачки Этот, благодаря своим вот этим шикарным хреням Скорее всего, не будет этого делать Тут, опять же, тоже такая же дичь Блин, а ну а это вообще, я не знаю, что это Что это? Давайте вот это попробуем, хрень Ой, наверное, я пожалею. Значит, здесь у нас пулемет ржавый и чистый. Ну, как бы, даже не знаю, чистый или ржавчина. Давайте чистый возьмем. И неконтактные контактные кинетические, шипастые, скользкие, липучие. Ух, шипастые. Липучие. Давайте липучки, что ли, возьмем? Давайте. Это как бы все по оружию. Ну что, теперь давайте посмотрим, как это все будет выглядеть. И вместе с делом уже это все посмотрим. Так что мы выходим из гаража. Покинуть мастерскую и арену. Это просто будет джейст. Так, ну что, я выехал. И да, я давай. тоже, ух ты так. ж, ух О. ты ж. Ты тоже что? решил запилить в пилу начало. Ну слушай, мне по цвету больше ничего не подходило, вот серьезно. Все ковши были белые, а у меня как бы красная тачка. Хм. А ты-то что со своей сделал? Почему она такого розового цвета? Я решил поиздеваться над ней. Кошмар Посмотри, какие у меня колеса Все светится, все с подсветочкой Вообще без исключения Ну чё, я предлагаю нам прокатиться Прям по жести Уже минус один Ой, да ладно, подожди, слушай А без ковша даже эти хрени подымают? Я не думал, что такой эффект будет жестко. Но Слушай, кстати, автобус нормально не поднимается. Угу. Ооо. Сколько тут прилетает просто по машинам? Автобус вообще печаль, да, да. Слушай, ну, я просто быть... крылья открываю. Может да. быть, нужна скорость? Ну если нужна скорость, то да. Нужно разгоняться. Кстати, ты себе поставил рывок? Да. Как он у нас активируется? Ешка, X. Не, Ешка у нас прыжок. Ух, ё, на X. Нифига себе, что творится. Ты видел? Нажми X. Да вот сейчас. Ух, uh, Йо, нихрена <mumbles> себе. Это что за фаер машина? Вот-вот. <unch> Слушай, я по-моему на взлет отправился. <свист> Кошмар. Вот ты там уже расстреливаешь. Кстати, ты себе я слышал установил обычный пулемет, да? <свист> да, но ну, потому что обычная тачка была и как бы другого ну, варианта да. не было. Слушай, я просто бампер отрываю. Посмотри, <свист> просто, просто капец. Уже <свист> реально очень мощных дела. Уху, oh, yeah. я даже не oh. думал, что она будет так переворачивать. Я думал, она так чисто для красоты. Но ну, нет, все-таки не разрабы оставили функцию ковша. Оба. Oh. Да, все-таки у нас ешечка, это прыжочек. Ну как всегда. Охуя! Прыгнешь. Оу, жесть какая! уху uh -huh. Это какая-то прям уличная магия. Мне уже копов дали. <у message> да, я вижу. Так. Подожди, я Лестеру наберу. А, ты Лестеру звонишь? Ну вот так звони в каналы. О, о, о, я твою дверь сейчас располосую. No а, Он я все-таки выкинул. Вот взял, а, негодник. О, о, о, о, ты черт. Это что за магия сейчас была? Влихого горца. БДМ. Че... Ты как так бы установился? Я вообще не понял. Эй-эй-эй. Я тебя переворачиваю. Е -е -е. Жесть. Слушай, походу ты четыре колеса от мотика забрал. Ну, вроде как нет. Есть же а такой нет, мотик. Не-не-не-не, у меня только два колеса такие. Причем это защита. Прикинь, это защита. Защита? Ё, я да, это защита колеса. Жесть. Вот теперь я да? застрял. А вот о, прыжок. О, о, о, есть прыжок. Жи. Ничего, погнали. Ну давай попробуем, с ускорителем. У тебя Погай. лазеры, я так полагаю. Ну да, сейчас попробую. О. <смех> Капец. Пулеметы лазерочные. А лазерочки. ты кстати, какие себе мины поставил? А, липучки. Ой, слушай, осторожно. А я, кстати, скользкие поставил. А чего не дают скользить? Да. Ну-ка, давай проверим, как-то работает Ну вот, давай, наезжай на нее Видал масло? Хм. Капец тебя сбросило Живи Так Живи, И, и что стало? Подожди, у тебя тоже масло Да, ну Ну, вроде как Ну, смотри, хм. пятна одинаковые Пятны-то одинаковые, но что другая должна быть. Странно. Может, не те себе поставил мины? Нет, те. -о -о, зато знаешь, как дрифтить классно. Наедешь на эту мину и дрифтуй. Жестко. Не, у тебя тоже мина с маслом. Странно, конечно. Ну ладно, поехали. а у тебя они не с маслом. Они липучки, да? Угу. Поставь, я сейчас попробую на нее наехать и потом разогнаться наехать. А, вот она, кстати, твоя. Смотри, сейчас пока не пропала. Я, кажется, догадываюсь, в чем прикол здесь. То есть, мы наезжаем... А, ну... мне <соспорядок> не сработало, потому что я на свою наехал. Я потонул. Да, понятно. Что? Моя машина говно. Что? воу, воу, воу а я тоже остановиться не могу, ты прикинь. Это. Это. вот ч... а ты что думал? Они прям живучие такие. А -а -а капец. Они, капец, как хорошо. Тонут. Но сразу видно, что вот офицер даже ничего не читал, не узнавал осторожней. Господи, у меня там лезвие. Я просто купил себе тачку на барахолке какую-то. Ну, да нет, я и просто пытался. тебя пропустил. Воу! И Вот Воу! чего мне стоило в пропуск, а? Ты видел эти сальтухи? Ага. Жеска. Я пытаюсь еще Жаскач. Морсу набрать и увидеть, что тут происходит. Господи, слушай, а за сколько я вообще разорву эту машину на части? Сейчас мою ласточку восстановят. Ой, она сейчас взорвется. Она сейчас взорвется. Знаешь, я, я ее реально ласточкой назвал. Жесть ё я лучше подальше отъеду. И уже копы, кстати, у нас есть такое. Ох. Как? Как? Как? Ты че привынул? Это диск что ли? Да, тебя диск пришатало. Офигеть. Офигеть. Блин, не специально, я это специально. А что, а что я за нафиг? То есть так можно реально ну... резать спокойно? Так подожди, я рядом проведу. Нет, не пробежал, даже ковшом с одного раза. Да, <с да, да, да, да. Сразу да. Так, ну тут, кстати, копы объявились. Оу! И веселуха началась. Еще раз смеху. Ради смеха. Опа. Ну давай. А я ради смеха, сейчас согрею копы. Бздынь! И нет двери. Следующий запрос через минуту. Ох, ё. Слушай, ну это жесть какая-то. Тут с ними Это прикалываешься. Прям... Да я тут с копами веселюсь. Смотри, все двери поотломал. Оба. Ох... Слушай, Минус то есть раз. раз, два, три толкнул, и потом хватит просто пары пулек, и все взорвется. Фиге. Угу. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка, давай. Ух, так, у меня уже вертошечка. Не хочешь ко мне на я сейчас свою. Да, блин, 5 секунд. У меня еще копы наех... наехали. Второй раз вот, У них это не получилось. капец какая-то. Ты вредал, я к тебе там копа сбросил. Нормально все? нормально Ох, жесть какая. Есть, есть Механик выдал мне тачку Слушай, ну прыжок на самом деле Очень сильно спасает Там еще какой-то боковой есть Что это за это? Да, Чисто ну, вот эти ой. наши ик иксушка что ли Которая дает эту хрень Да-да-да, только вместо того, что ты уставался, Ты просто в бок можешь Поехать Резко. Йо, она прям рядом со мной взорвалась. Ого, Так, я три звезды забрал. Три uh -huh. <laughs> за звезды того, забрал. Ага. Нифига не делая, три звезды даже. За счет того, что я тут еще веселюсь Слушай, мы ну, живут, живут, тачки. Но моя так уж точно. Йо! Йо ты что там сотворил? Это я просто чуть стрель... стрельнул. Я застрял. Ни хрена, я застрял! Оба! А я отстрял! А как? Как это застревание работает, я не пойму. Да, ты просто на какой-то да. Это видать, диски. О, театр. Какая жесть! Что-то происходит, что <с Eco> творится, господи. Слушай, они не, не... Я бы не сказал, что прям такие убиваемые. Нормально так Это, тачки ну, дюжат. да, нормальненькие такие. Ой-ой-ой-ой. У меня уже... Подожди, что? У меня гражданский стреляет? Курума-2. Можете ее так и назвать? Курума-2? Или нет? Не, я не знаю. Смысла по-моему от нее нету. Нет, нет я, я что-то этот... Беру свои слова обратно. А что такое? Я все? <смех> Серьезно? Как ты ее так быстро усатал? Я не знаю. Вот эти прыжки что ли? Я типа еще елосил вот тут. Блин же скач! Очень странный конечно. Же Что тут происходит? Я к тебе залезу. Давай, давай. Быстрее. А да не... Это очень плохо. Так. Господи, как же она застревает. О, там спецназ. 4 звезды. Давай спецназу. Оба. Спецназу протараним глаз. Так, они стали метко попадать. О, о, о, о, о, о, о, о, о. Аккуратно, аккуратно. Зато я стал их что-то слишком жестко взрывать. О -о -о. Она же даже да. не дымилась. Зато сразу взорвалась. Слишком много урона, слишком много. Жестко. Слушай, ну тогда можно сказать так. В принципе, мощная тачка, но 4 звезды это слабо. 4 звезды это реально слабо. Я рассчитывал на все 5 еще с погоней. Хотя, может, мы стояли на одном месте. Эх, надо посмотреть что еще на этом сайтеки можно купить понятно зачем ты угнал коповскую тачку по красоте хотел <смех> знаешь по красоте <смех> сделалось только одно они <смех> тебя убили по красоте <смех> Эй, жесть ты там где я рядом О, кстати тут спецназ как раз Хочешь ему отомстить? Вот так мы купили новую тачку ЗТР-380, также ее на видосик проапгрейдили, ну и посмотрели, на что она способна против копов. С вами был офисер, надеюсь, вам понравился данный видосик. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и прожимайте колокольчик, чтобы... Не пропускать видосики. Всем спасибо за внимание и всем пока. До новых встреч, ребятка. До новых встреч.